Добрый день, уважаемые коллеги. В повестке дня первого в этом году заседания две важнейшие темы. Это актуальные задачи в сфере демографии, а также во многом связанные с этими вопрос, с этими проблемами вопрос улучшения жизни на селе, повышения ее качества и развития сельской экономики. Вы знаете, ключевые направления демографической политики были определены год назад в послании Федеральному собранию. И речь шла о создании условий для повышения рождаемости, о преодолении высокой смертности и грамотном управлении миграционными потоками. Задачи, которые мы наметили на 2006 год, в основном решены, я имею в виду принятие необходимых законов, выделение финансовых средств и реальную координацию действий федеральных и региональных властей. Эти проблемы не решены, конечно, по сути своей. Предстоит еще очень много сделать для решения демографических проблем. Но организационные вопросы, вопросы выделения финансовых средств, они решены. С этого года мы приступили к практической реализации мер, предложенных в послании. Особо подчеркну, что их перечень не закрыт, он может и должен пополняться новыми задачами. И об этом я еще буду сегодня подробно говорить, надеюсь, и вы, уважаемые коллеги, тоже будете высказываться. Но говоря о первоочередных мерах по улучшению демографической ситуации, мы уже обязаны думать и о дальнейших перспективах. Эксперты, как вы знаете, считают, что в вопросах демографии надо планировать не на год, не на два, а на три поколения вперед. Надо мыслить стратегически только так можно не просто переломить сегодняшние негативные тенденции, но и достичь стабилизации, а затем и постепенного роста численности населения России. Именно для этого было поручено подготовить системную и хорошо просчитанную концепцию демографической политики. Отмечу, что этот документ создается не для органов власти или не только для органов власти. Его основной адресат – это прежде всего граждане России. И концепция демографической политики должна быть востребована обществом, понятна ему, и опираться на активность самих граждан. Повторю, одних лишь усилий государства, каким бы сильным и богатым оно ни было, недостаточно. Очень многое зависит от отношения людей к собственному здоровью. Вы знаете, я вот только что закончил встречу с женщинами-представителями общественных организаций, которые занимаются, на практике занимаются вопросами демографии, воспитания детей, воспитывают большое количество детей, являются воспитателями больших детских коллективов. Вот они тоже обращали, кстати говоря, внимание на эту проблему. Необходимо воспитывать отношения хорошее, правильное отношение к собственному здоровью у людей, к своим к детям, к родителям, к конституту и ценностям семьи. И, конечно, здесь многое могли бы сделать политические партии, общественные организации, средства массовой информации. Теперь о наших ближайших конкретных задачах. Как я уже говорил, все нацпроекты оказывают непосредственное влияние на демографическую ситуацию. И сегодня надо обсудить, как еще больше настроить проекты на цели демографического развития, как сориентировать на это программы в области здравоохранения, образования, по, предотвращению, по предо, э, предоставлению доступного жилья молодым семьям. Подчеркну, наши общие усилия должны привести к тому, чтобы российская семья жила комфортно, чтобы люди имели достойную работу, жилье, качественные медицинские услуги, возможности дошкольного образования детей. Крайне важно, чтобы при застройке территории учитывались простые, но необходимые вещи. Это детские сады и игровые площадки, спортивные сооружения. А в проектировании самих домов даже такие элементарные удобства, как пандусы для детских колясок. Кстати говоря, вот на той же встрече вот сейчас с представителями женских общественных организаций речь шла о том, что при проектировании домов у нас практически не учитываются интересы многодетных семей. У нас... Как, во всяком случае, сейчас сказали мои собеседницы, нет таких проектов просто. Хотел бы отдельно остановиться на проблемах, связанных с высокой смертностью. Вы знаете, она по-прежнему устойчиво превышает рождаемость. Страна в среднем ежегодно теряет более 700 тысяч человек. Тяжелой проблемой остается смертность людей трудоспособного возраста, 80% которых – мужчины. Основные причины здесь известны. Это болезни сердеч сердечно-сосудистой системы, а также так называемые неестественные факторы. Злоупотребление алкоголем, курение. Сохраняются также проблемы, угрожающие безопасности человека. Они продолжают оставаться и на улицах, и на дорогах, и на рабочих местах. Этот перечень свидетельствует, что высокая смертность не только медицинская, но и социальная проблема. Конечно, надо улучшать систему здравоохранения, в том числе и ее профилактическую составляющую. Однако увеличение продолжительности жизни в огромной степени зависит от снижения факторов риска. И это забота как каждого человека, так и местных властей, работодателей, общества в целом. Кроме того, отмечу определяющую роль регионов, регионов в решении всего комплекса демографических проблем. Известно, что ряд регионов уже разработал собственные стратегические программы в сфере демографии. Остальным это еще предстоит сделать. И, повторю, такие программы должны учитывать не только местную специфику и традиции, но прежде всего общенациональные подходы к решению демографических проблем. Ну и, конечно, сегодня, накануне праздника 8 марта, хотел бы еще раз сказать о высокой значимости материнства о той огромной ответственности, которая ложится на женщин, воспитывающих детей. И сердечно хочу поздравить всех российских женщин с наступающим праздником, желаемым благополучия и здоровья. Теперь несколько слов по второму вопросу нашей повестки дня, уважаемые коллеги. Вы знаете, что в декабре прошлого года был принят федеральный закон о развитии сельского хозяйства. Его цель – сфокусировать меры государственной поддержки как на аграрно-промышленном секторе, так и на комплексном развитии сельских территорий. На основе этого закона предстоит разработать государственную программу развития сельского хозяйства. Этот документ призван обеспечить консолидацию наших действий по комплексному развитию села. Подробнее о ходе подготовки программы расскажет Алексей Васильевич Гордеев. В свою очередь хотел бы коротко остановиться на следующем. Во-первых, программа не должна, как у нас говорят, зацикливаться только на сугубо производственных аспектах агроотрасли. Важно сформировать современные подходы к организации сельской жизни в целом. Необходимо сохранить сельский образ жизни, но в новом, современном его виде, развивая там инфраструктуру, дороги, транспорт, газовое обеспечение, в том числе за счет реализации на селе национальных проектов. Кроме того, следует максимально стимулировать появление на селе новых рабочих мест. И, учитывая развитие интенсивных технологий, особое внимание обратить также на хозяйственные виды деятельности. Второе, что хотел бы отметить, это поддержка малых форм хозяйствования. Их вклад в общий объем сельхозпроизводства может быть очень весомым. Подчеркну, их рентабельность и производительность может быть даже выше, чем у крупных сельхозпредприятий. Кроме того, эти малые хозяйства решают большую социальную задачу, обеспечивая занятость на селе. Государство заинтересовано и обязано создавать условия, чтобы на сельской на, в сельхозпроизводстве, на, на, зем, на земле, в сельской местности Появлялось все больше крепких хозяев. Однако очень многие проблемы здесь все еще решаются крайне медленно. Сейчас не буду говорить о, о том, э, что людям делать с этими поями, с абстрактными, как реализовать их в на конкретные наделы и как это использовать. Но эта проблема до сих пор административно так и не решена. Еще одна проблема сбыт отечественной сельхозпродукции. Он должен носить стабильный и гарантированный характер, причем для производителей всех уровней. Здесь же следует обратить особое внимание и на создание инфраструктуры первичной переработки животноводческой продукции. Хотел бы сегодня также услышать, как идет работа по реализации закона о рынках и в целом по развитию сельхозской операции.